Всем привет, дорогие друзья, с вами Данил Яценко, и я решил записать прохождение некоторых боссов в 2023 году в Вормиксе. И начинаем мы с мятежного робота. На него нужно вот такую вот раскладку арсенала, выбирайте любую, я выбрал третью, потому что я этого босса часто прохожу, поэтому у меня специально для него вот выставлен такой вот арсенал, раскладка. И давайте перечислим все самое важное. Это, конечно же, веревка, медицинский порт, арбалет, блокиратор, ранец, антифриз, коктейль, огнемет, газовая граната. Если вы проходите на холод, берите ледяную, перчатку, ледяной стазис, если имеется, паук и бункеролом. Также вам потребуется персонаж с уроном к яду и холоду. В идеале двойной прыжок нужно иметь еще. На экране вы можете видеть... Предметы, которые я вам рекомендую одевать на этого босса. Ну а так можно пройти любым персом этого босса. Просто так будет проще проходить с этими шапками-артефактами. Я выбрал такого персонажа. Тут легендарный скандинавский шлем. Легендарный нефритовый поглотитель. Тут у него прыжок второй имеется. Плюс урон к яду и холоду есть. Вот такой перс идеален для прохождения. Рекомендую его. А так можете свои подбирать там. И мы начинаем прохождение. Первый ход. Берем ранец. Летим наверх. И делаем проход при помощи вот этой пушки. Вот, очищаем поверхность тут. И кидаем паучка. Горячую клавишу нужно настроить обязательно, потому что с ними реально будет проще. И перемещаемся вот на эту позицию. Эта позиция идеальная. Как видите, он промазал сразу. Далее просто берем, кидаем блок. Место просто. Ничего не делаем, просто кидаем блок. Он попал, но бывает и такое Следующий ход берем, спускаемся вниз Спускаемся вниз, ждем И вот такой проход делаем при помощи этой штуки И травим Тактика идеальная, я ее долго заучивал ранее Но сейчас я стабильно прохожу этого босса на этом аккаунте, Фармлю шапку, так сказать Травлю этого теперь, становлюсь вот так вот в упор вот он, стреляет грейпушкой. Почти всегда ходит этот. Четвертый ход. Кидаем газовую гранату. И остаемся вот так вот. Опять тут. Благо, хп позволяет нам пройти этого босса, находясь под уроном небольшим. Так как у нас есть вампирка еще плюс к тому же. Теперь кидаем коктейль молотого сейчас на пятый ход. Потому что бывает то, что газ не добивает иногда его, и придется коктейль кидать. Но если вы уверены, что газ выбивает, можете сразу спускаться вниз и экономить ХП таким образом. Вот, а я кинул коктейль. Потому что знаю, что может выжить. Ну, как бы, если тут бы он не выжил, но вообще бывает, выживает. Плюс я, бывает, экономлю время этим ходом, чтобы не ждать. А теперь идем вот сюда. Ждем просто на веревке 30 секунд. Потому что делать нечего, у меня арс закрыт весь полностью. Приходится ждать. Вот. Этот босс проходится за 10 минут, я засекал, даже за 9 можно пройти, если строго вот э, такой тактикой проходить, 9 минут всего лишь потратить у этого босса, я реально проходил на время его и поставил рекорд 9 минут, чтобы не ждать, снова э, ну, 30 секунд, можем кинуть просто паука, сейчас, он походит, кинем просто паука ему, он попал у нас э, базукой, но бывает... Такое редко, потому что обычно он стреляет с фрилашкой И попадает в эту пушку А тут титановая штука, и он срывает ход Вот, кинули паука, сэкономили время Он взрывает такси, но это не страшно Вообще не страшно, вообще пофиг Скажет, хочет, то и делает Теперь идем наверх просто И кидаем второй блок Далее, видите, у нас газ закрыт Так по идее нужно было кидать газ сейчас ему Но, видите, во-первых, пушки появились тут А во-вторых, газ закрыт Поэтому сейчас мы... Чтобы не сливать ход этот, мы идем травить мятежника. Пускай он травится. Вот сейчас повезло мне очень сильно. Сработал уворот. Также этот перс очень полезен тем, что у него уворот еще срабатывает иногда. Очень помогает. Там вот реально помогает уворот. Прыжок двойной. И вампиризм помогает очень сильно на этом боссе. Поэтому рекомендую этого перса. Очень сильно рекомендую. Обязательно брать высокие крафты. Если низкий, конечно же, не очень выгодно. Вот, но все равно рекомендую, вот. Смайпап вторая, но ну, ХП позволяет, я бронер, поэтому ничего страшного в этом нету. Так, вот это уже опасно было, я чуть не бросал ход. Нужно кидать газовую гранату, так. Вот так вот делаем. Настраиваемся на брысок. И бросаем гранату. И тем самым мы его сейчас должны, по идее, добить. И встаем вот так. Вот газ его спокойно добивает. Этот жрет токсин, но так как блок стоит еще, но ну, скоро пропадает, правда, но... Ну, ничего страшного. Это бывает и такое. Вообще, в идеале нужно, чтобы он заюзал в начале, но... Видите, не повезло чуть меня с началом тут. Но ничего страшного. Поднимаюсь наверх и... Жду, пока... пропадет токсин. Ну и жду пока... Можно будет затравить его. Ну, чтоб не сдать, можно прицесть. Вот. ХП лично не бывают, как бы. Вот он дает фарляшку. Попал, как ни странно. 400 хп еще, как бы. А тут уже почти финал боя. Поэтому... Думаю, и провел 100%, как бы. Ждем, ждем, ждем. И еще раз ждем, просто. Еще 3 хода придется ждать, я конечно промотаю этот момент, потому что тут я буду просто прыгать, скакать на веревке и ждать 3 хода, чтобы у меня открылся арбалет, чтобы травить его. Если у вас много хп очень остается, вы даже можете просто слить ход на пушки на этой, но так как у меня хп еще не полный, даже я от хода не буду, а можете просто слить. На пуске ход. Если вы уверены, что пройдете этого босса. Я так иногда делаю, когда больше хп. Но тут есть шанс еще слить у меня. Ну, как бы и нету его, если я буду идеально все делать. Вот. Но лучше не буду рисковать. Ой-ой-ой, это было... Это капец какой-то, что сейчас было? Все удары мимо. Открывается арбалет. Но здесь такой нюанс есть. Можно пойти сейчас травить его, если вы уверены, что на канате сможете перелететь вот эту вот пушку А если вы не уверены, то не, не делайте это, как я, и ждите следующий ход Я вот сейчас вот рискую немножко Ну как, я уверен, что я могу все-таки это сделать Да, вот так вот это делается И вот так встаете просто, и все Он попал, конечно, ну ладно, ничего страшного в этом нету Все, ждем, пока он травится теперь ну ждем, пока мы ждем, можно дать бункер, ему дополнительный урон как-никак, осталось немножко, буквально, и это будет победа. Вверх поднимаемся, наверху более-менее безопаснее, ну и выгодно, потому что легче ходить тут будет. И ждем, пока он травится, чтобы дать газ последний ему. чтобы дать газ нужно ждать пока вот эти две пушки правые самые исчезнут полностью потому что если вы будете давать газ вы будете рисковать конечно же одна пушка может сорвать ход нижняя а когда верхняя то вообще идти туда не рекомендую никому никогда вот, поэтому ждем пока их не будет вообще пушек этих так будет проще вот как раз пуск исчезла видите идем давать газ но газ его не убьет скорее всего Потому что у него еще много хп но он сейчас уже не травится поэтому делать нечего даем газ просто вот идем Стоем вот сюда берем газовую аккуратно пускаемся вниз и просто кидаем газовую и все как бы очень просто все как бы идем вниз вот сюда газ его не убьет но у нас есть коктейль молотовым смотрите дальше еще делаем я иду просто портом к нему. Я ничего не боюсь уже, как мне пофиг вообще. Стою под урон. А, он юзает перевязку, это, конечно, плохо. Ну ничего страшного, я думаю. Он меня травит, это ничего страшного тоже нет в этом. Вот, и просто кидаю коктейль молотого ему. Просто коктейль молотого. Ну и газ его просто убивает. Спокойненько. Да, бывает такое, что... Случаются невезения, но если вы делаете идеально, все такого не будет у вас. Вот, победа моя. Сускрениваем это. Надеюсь, вам понравился этот видеоролик, был полезен для тех, кто не умеет проходить этого босса. Ставьте, ребят, лайк, подписывайтесь на YouTube и на Яндекс.Зен. Обязательно подпишитесь на Яндекс.Зен, потому что мне это очень важно. Ну и заказывайте прохождение любых боссов. Я выложил расценки в группу у себя. Приходите по ссылке в описании, заказывайте любых боссов. Всем удачи, увидимся на следующем боссе. Скорее всего, я следующего босса буду снимать на канале. Вот, поработитель, скорее всего, будет это.